хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте, в которой мы разыгрываем много танков и золото, а также проводим конкурс разведчика, дамаггера, небольшой мини конкурс, а также конкурс танка а также гайды, стримы и новости. Ссылка под видео. Всем привет! По традиции перед началом обзора я хотел бы рассказать о возможности выиграть золото в данном видео. Для участия достаточно оставить свой комментарий с указаниями игрового ника, а также поставить свой бесценный лайк. Итоги в конце каждого месяца. Сегодня у нас не обычный обзор, а целая комбо. Обзор сразу трех танков из берлинской четверки. Ну кроме Кромеля Б, на него у меня есть отдельный гайд, который вышел перед этим видео. Данные танки поступают в продажу каждые майские праздники. Но не будем тянуть и начнем со среднего танка, что уровня т 3485 485 Руди. Данный танк практически ничем не отличается от обычного танка что уровня Т-34-85, но все же есть небольшие отличия. Самая главная фишка данного танка является особый член экипажа, верный пес Шарик, при нажатии на которого в ангаре вы услышите веселый лай. Также мы являемся обладателями уникального внешнего вида. Это конечно в принципе все хорошо, но это является чистым визуалом, а вам и мне больше интересны ТДХ танка. Давайте глянем для начала на наше орудие. Мы являемся обладателями хорошего разового урона, который составляет 180, а это выше среднего. И в сочетании с нашей скорострельностью в 5,5 секунд мы получаем ДПМ равный 1877 в минуту. Это не лучший результат по урону. Конечно, ложкой дегтя было бы плохое бронепробитие, но это не про нас. Пробой у нашего орудия составляет 144 мм, что позволяет нам чувствовать себя комфортно не только против одноклассников, но и не испытывать проблем с 7 уровнем. Вообще в топе мы очень опасный противник, главное не лезть вперед нарожен и держаться на второй линии, ну или в куче союзников на первой линии и не поставлять себя. Конечно, начиная с 8 уровня уже начинаются проблемы и придется подзарядить голду, но в целом и с 8 уровнем дела обстоят не так уж и плохо. Главное не лезть на рожон и отыгрывать как ПТ, а под конец боя, конечно же, реализоваться в полной мере. Также, играя с 8 уровнями придется чаще выцеливать уязвимые места. А с этим у нас не все так просто. Дело в том, что руди имеют не лучшую стабилизацию, и если вы хотите настреливать в движении, то это стоит делать либо на близком расстоянии, либо на близком. Да-да, я не оговорился. Данная стабилизация не позволяет нам комфортно стрелять на большой дальности. Относительно неплохо мы себя чувствуем при стрельбе в движении на средней дистанции, ну и в идеале конечно на близкой. Чуть лучше дело у нас обстоят с разбросом и сведением, они у нас вполне комфортны. Если посмотреть на углы склонения орудия, то не так уж все и плохо, 7 градусов вполне достаточно и комфортно в плане использования. Конечно хотелось бы лучше, но имеем только 7 градусов. Тем более, что самое бронированное место в нашем танке это лоб башни, бронирование нашей башни неравномерно и варьируется от 100 до 300 миллиметров. Так что там у нас очень рандомная броня, которая может танковать восьми уровней или пробиваться шестыми. В общем, рандом на рандоме, но шансы очень высоки. Минус ком башенка, но у кого ее в принципе нет. В отличие от башни, которая еще может что-то танковать, наш корпус просто шьется всеми, ну за редким исключением. Так что прячьте свой корпус в любом случае против любого противника, это обязательное правило. Корпус у данного танка, в отличие от орудия, скорее недостаток, чем плюс. Но, хочу заметить, это не худшая броня на уровне. Кстати, в лучшую сторону я хотел бы отнести ходовые качества. Максималка у нас хорошая и составляет 55 км в час. Маневренность и скорость поворота на месте также имеют отличный показатель. По модулям, в принципе, я хотел бы сказать пару слов. Это вентиль, сведение и просветленка, по моему мнению, лучшие идеальные модули. Вот. По поводу запаса прочности, он у нас стандартный для своего уровня. И если коснуться обзора, то он составляет 365 метров. Это неплохой показатель и, кстати, на 5 метров больше, чем у прокачиваемой версии. Как вы поняли, результат обзора это средний у нас показатель, и поэтому я посоветовал вам поставить просветленку. Если посмотреть на танк, в общем, танк получился довольно-таки неплохим, нехороший, неплохой, ну, что-то среднее между хорошим и плохим, я бы так сказал. В общем, получился крепкий середнячок. Ну и следующий танк, про который я хотел бы рассказать, это ису 122 s Данный танк является очень интересным танком, но хотел бы заметить одно, только в умелых руках можно его реализовать в полной мере. В наличии у нас имеется, как ясное зазвание названия, 122 миллиметровое орудие, в котором сочетаются как плюсы, так и минусы, но скорее минусы, чем плюсы, а точнее один жирный плюс и куча-куча недостатков. Начнем с плюса данного орудия. Первое, что приходит в голову, это разовый урон, который составляет 390 мм. А также у нас хорошая скорострельность в 8,4 секунды, что в совокупности дает нам просто офигенный ДПМ в 3,300 в минуту. Это лучший показатель на уровне, между прочим. Теперь давайте перейдем к минусам и той цене, которую мы платим за такие показатели. Мы расплачиваемся ужасной стабилизацией, большим разбросом и не самой не самое комфортное в сведении. Также к минусу отнесем у ВН в 6 градусов и УГНы в 8 градусов в каждую сторону соответственно. Дальше больше, пробитие тоже не самое лучшее. Не скажу, что прям плохое, но не лучшее на уровне точно. Пробоем одноклассников больших проблем у нас вообще не наблюдается. А вот с танками уровнем побольше проблем уже возникать будут. И тут без голды нам, конечно, не обойтись. Конечно, картона в нашей игре много, но и брони хватает. Думаю, больше в искать даже и нечего. Единственное, что могу сказать, просто сводитесь полностью, и тогда вы сможете реализовать свой бешеный ДПМ. Ну, давайте посмотрим на наше бронирование, без которого тоже никак. Запас прочности у нас не выдающийся, как и у большинства ПТ. Даже тут сильно останавливаться не будем. Если посмотреть на броню, то самая крепкая часть нашей брони находится в маске. Которая, к слову, не такая уж и маленькая по размеру. И броня у нас там от 100 до 200 миллиметров. приведенки, ну, разумеется. И основная броня за ней не без этого. Данная маска хорошо танкует одноклассников. Даже неплохо 8 уровней. И может, в принципе, танкнуть даже девятые уровни. Не всегда, конечно, но довольно-таки часто. На этом положительные стороны в нашей броне подошли к концу. В принципе, очень похоже на рассказ про орудие. Очень короткая история, в основном наше бронирование составляет в лобовой проекции 100 мм и на приведенку не стоит даже в принципе рассчитывать, наклонов брони у нас ну, просто нету, потому что нас будут пробивать все и вся какой бы уровень у вас в принципе не встретился, но хоть не полный картон и от фугасов данная броня спасает, уже слава богу можно сказать разработчикам спасибо. Также хотел бы сказать по поводу наших габаритов, они у нас не самые маленькие на уровне и попасть соответственно у нас будет не так то и тяжело. Из этого все вытекает, что маскировка у нас будет посредственная. Ну, хоть подвижность нас порадует. И динамика у нас, кстати, между прочим, тоже не самая плохая. Но от возможности нас закрутить это, конечно, не спасет, но показатель выше, чем у некоторых ПТ этого же уровня. Кстати, будьте аккуратнее, если варок к вам очень близко подбирается, лучше сдать назад и по возможности поменять позицию. Знаете, наш танк относится к тому типу танков, которые, имея плохую точность, не должны лезть на рожон. Наши габариты и плохая броня не позволят нам этого сделать. Так что играть надо от второй или даже третьей линии. И стрелить врага, причем надо дожидаться полного сведения, бо без этого промахи будут вас просто раздражать. Кстати, дедовский вертухан это не выход, а скорее случайность на данном танке. И без должного сведения не будет дамага, и соответственно у вас не будет фарма. Также нашему фарму не способствует обзор. У нас не лучший обзор на своем уровне. И настрелить по своему засвету, к сожалению, у вас не получится. Так что имейте в виду. Как итог, данный танк получился довольно-таки неплохим, но только в умелых руках. Обычному игроку данный танк я бы не посоветовал. И вообще, у меня берлинская четверка не вызывает большого такого желания ее покупать. За исключением, ну, наверное, Кромвеля Б. Но вернемся к тем танкам, про которые я хочу все-таки сегодня поговорить. И последним танком из берлинской четверки у нас будет ИС-2, это тяжелый танк премиум 7 уровня. Данный танк также является обладателем уникального камуфляжа. Ну и начнем мы конечно с орудия, которое на данном танке легендарное, и такое оружие стоит на прокачиваемом ИСе. Конечно, наша скорострельность не идеальна и составляет 5 выстрелов в минуту, но это не мешает нам быть обладателем отличного ДПМа в 1985. Все благодаря нашей шикарной Альфе. Одноклассников, которые могут с нами сравниться и разменяться данным уроном, очень и очень мало, так что не бойтесь размениваться дамагом с одноклассниками. Хотел бы заметить. Вообще, все, что есть хорошего в данном стволе, это его альфа в 390. Все остальное это минусы, минусы и минус. Плохая точность, это про нас. Долгое сведение, большой разброс, ну и вишенка на торте, плохая стабилизация, не делает нас лучшим снайпером. Да и вообще снайпера нас не делают. Играть на данном танке с большого расстояния некомфортно. Если в топе на первой линии мы можем не заморачиваться выцеливанием слабых мест, то будучи внизу пищевой цепочке, у нас начинаются проблемы. Плохая точность и слабый пробой вынуждают нас играть на голде, а соответственно с голдой ты уже нормально не пофармишь. Ну и в принципе вообще на ну, уровне не очень хорошо фармить, я бы сказал, лучше покупайте восьмерку. Вот, альфа это конечно хорошо у данного танка, но одной альфой сыт не будешь и на этом сильно не выйдешь, хотя альфа немаловажная часть фарма. Ну если со стволом все понятно, то с броней не все так однозначно. Давайте посмотрим на наше бронирование. И первый минус это запас прочности нашей машины, он очень низкий. Второй минус это странное бронирование башни, которое рассчитано, ну в принципе мне кажется на дурака. И по другому тут ну просто не скажешь. Вот смотрите, если стрелять маску, то шанс пробития очень высокий, так как там у нас всего лишь 100 мм бронирования. А если стрелять в щеки башни, то пробить туда нас будет не так-то и просто, там у нас приведенка за 300 мм. Согласитесь, ну какое-то странное решение, либо какой-то косяк, не знаю. Про башенку молчу, как всегда это ахиллесовая пята любого танка. Бронирование корпуса уже немного получше в сравнении ну, с тем же прокачиваемым ИСом. Эти цифры позволяют нам комфортно танковать андоклассников, а при грамотном довороте и танке 8 уровня, ну сильно я бы конечно на это не рассчитывал, но хороший ромб может вас спасти и правильно доворот соответственно. Конечно идеальные условия это нахождение в топе, ну кто об этом не знает где мы можем идеально использовать и броню, и свой ДПМ, находясь на первой линии атаки. Там мы можем продавливать направление, даже некоторые танки с одного выстрела забирать. Но чем ниже в списке танков мы находимся, тем аккуратнее надо играть. Отстреливать танки со второй линии, конечно, не так комфортно из-за нашей плохой точности и пробоя, но это спасет вашу жизнь. И, кстати, если вы находитесь на первой линии, то давайте возможность танковать более бронированным танком и поддерживать их, из за их спины не забывайте про ромб и возможность танковать бортом ищите углы и танкуйте в свое удовольствие даже высокие уровни но все-таки мне кажется броня данного танка идеально подходит именно для седьмых ну и некоторых восьмых уровней а в остальном в остальном все-таки беда беда будучи не в топе главное не увлекайтесь и смотрите с кем вы собираетесь бодаться кстати, хорошим показателем можно отнести нашу динамику. Хотя очень хорошая максимальная скорость и отличная скорость поворота на месте. Делаю танк не таким злопочным. Ну и напоследок очередной минус, естественно по традиции, это плохой обзор в 350 метров. Что делает нас по факту слепым котенком и это плохой показатель. И не стоит забывать о том, что светить вы очень сильно не сможете. Ну и как итог, данный танк получился средним, не хорошим, не плохим. Крепенький такой середнячок. Единственный танк из всей берлинской четверки, по моему личному мнению, может мне так просто понравился, это Б, который на своем шестом уровне является очень и очень хорошим танком. Естественно, мое мнение субъективно, я никому его не навязываю, это просто мое мнение, я так считаю. И если данное мнение совпадает с вашим мнением, или вам просто понравился мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в рандоме. Пока-пока.